Всем привет, ребят! Ну что, у меня утро началось с Anubis, не знаю, как у вас. Я выполнял сегодня ежедневки и с бесплатки, ну, за бесплатные я рольнул и вытащил нубиса. В общем, вот так вот я выполнял квастики, как обычно сегодня и получил. К сожалению, я провтыкал за рекламу роль, но надо было, наоборот, сделать по привычке. В общем, поехали. Нам места не хватает. Сейчас у нас будет опять же мега открытие плюх. Дофига плюшек я получил. Сейчас покажу каких, расскажу. Но надо дофигище места просто. Просто тупо места не хватает. С одной стороны жалко тратить самики, потому что я их коплю на дерево. Сейчас где-то в 11 должны еще акции обновиться. Но я уже решил... А, не ждать до 11, сейчас буду открывать плюхи, Ну видите, куча всего блин, и фихи его знают, что делать, плюх реально дофигища, так, это я тоже не могу открыть, эти я тоже не могу открыть, в общем, варианты я чувствую, у нас только один, так, запашки нам надо будет, можно это попродавать, эти я не продаю, вдруг обмен какой-то будет, так, мана это такое, мы все равно ее всю не потратим сейчас. Блин, ну просто жесть, смотрите, сколько всего. А, давайте эти, ну сундуки эти все тоже не открою. В общем, все как обычно. Так, отлично, кристаллики. Давайте эти сундуки еще откроем. Блин. Жесть, короче. Какашки тоже нужны. Короче, все, все по ходу надо. Блять, наверное, царь, царь воодушевлений. А Нубис, как видите, с бесплаточки прилетел вообще. Вот на немки мне нравится играть без доната тем, что здесь реально кайф. Получить какие-то плюхи закончился. У нас, кстати, уже закончился. Давайте тоже пооткрываем плюхи. Максимум, что я смог дособирать. Так, отлично, открыли. Давайте посмотрим, что по скинам. Есть у нас новые скины. Это скин на лисицу. Давайте его тоже откроем, чтобы не валялись. М -м -м -м. Блин, здесь на прокачку дофигища надо кгашек. Если бы этого позволить не могу. Ну, здесь еще давайте откроем, там где 10 потратим. 220, 30... Как видите, скинов здесь реально дофигища. У меня уже скины собраны. Это плюхи. Сейчас я вам о них тоже расскажу. Я не знаю, мы все, наверное, их тоже не сможем собрать. Хотя, в принципе, не, не сможем. Придется все-таки, наверное... Ладно, давайте 300 самых потратим. Докупим мест. Плюс 12 мест. В общем, поехали. Вот такие вот плюшечки я получил опять сегодня. Я вчера вам показывал плюхи, это мне сделал подгон Боди, за что ему большое спасибо. Еще по плюс 15 сундуков с v с наборов, в итоге у меня сейчас будет еще одно открытие. Вчера я пооткрывал и получил дофигище просто, просто вот реально дофигище. итемов для прокачки аккаунта, это золотые слизни, это книги, это расходники. И сейчас мы это все продолжим и будем надеяться, что э, будет э, сегодня-завтра, должна быть за нами питомцев, и я там смогу забрать еще дополнительно сумки на лисицу. Поехали. Так, это у нас у львица, отлично. Поехали, открываем сундучки. Отсюда у нас тоже дополнительно топовые скины, но у меня частично они есть, потому что на нимке нам скины уже давали. В шарике там по 60 у нас коробок было. Смотрите, сколько у меня всего. Давайте посмотрим. Отлично, на Махатму у нас открылся скин. Изи просто. Скинчик на Махатму есть. Все, все остальные у нас есть. Их надо просто качать. Да, скин на Феникса. Феникса у меня нет. В общем, куча всего. Поехали дальше. Это можно тоже открыть, в принципе. У меня, я смотрю, уже даже ресурсы копятся на этого. Сейчас я буду ждать в 11 часов, должны открыть у нас еще карту. Буду ждать уже лисицу. На лисицу я пока собираю ресурсы. Конечно, этого, я думаю, маловато будет. Но сейчас откроет, я надеюсь, еще с акцией на день владельца подрубить немножко расходников. И будем качать лисицу. Книги у нас есть. Ну, не так уж и много, конечно, прорыв мы ему особо не прокачаем. Но однозначно эволюции и все остальное мы тоже сделаем. Так, -с. Ну что, поехали. Смотрим, что у нас тут получится. 150. Э -э Каменная кожа. Одна карточка есть. Самое главное, третье карты, наловить третьих карт. Так, грубая сила, 15 слизней. Тоже неплохо. И опять же падает воодушевление. Вот отсюда карты падают, 2 карты. Я вчера у себя вытащил 4 карты, ну и даже 2 карты, это тоже круто. О, еще 30 слизей, ну все, теперь у меня вопросы с кигашками, скажем так, вообще пропали. 200 книг, ну тут у меня получше вчера упало, по-моему, по книгам, поэтому, но здесь 4 рунки упало. Итого, 2 карты и 1 карта в 2 раза меньше, у меня было 2,4 карты. Кулаков дофигища упало, как видите, расходники 95 слизни, это у нас 570 ккг, мне надо на 5 героев 400к, 100, остальное мы оставим лисицы на прокачку скилла, ну в принципе довольно таки неплохо, само у меня есть, я буду ждать все таки акции, чтобы вытащить мешки. С лисом И, соответственно, так, забираем отсюда Плюхи, конечно, мы потратили Вот, посмотрите внимательно на вот эти вот плюшки За календарь Календарь реально здесь просто бомбический Без проблем можно собрать Все, что тебе надо Так, давайте здесь делаем Давайте, мы таки не доролили за 150 Очень круто Здесь вот реально Дофига всего, чтобы играть У меня уже дофигище героев есть Конечно нету еще до сих пор фреи, которую я очень-очень жду. Надеюсь мы ее дождемся. Но пока и без фрей в принципе, мне огника хватает. Кошмарки я зафармил. По максималке 7-10 для бездоната. На такой силе. Нулевой аккаунт фактически. Это очень круто. А, у меня осталось посливали мои героев. Еще пару локаций. Так, давайте. В общем, с кэгашками у меня уже проблем нету. Теперь у меня как у всех проблемы с самоцветами. Кулаков у нас тоже в принципе хватает. Кулаков дофигища. Так. Коробки есть. В общем, теперь надо только героя будет выбивать. Но я хочу у меня в планах сейчас накопить. Хочу на Огника получить скин. Потому что без скина будет, конечно, проблемно. Ну, хотя, с другой стороны, скин ему уже и не нужен. Я скин хотел чисто для подземок. Можно уже и без этого. А плюс монетки. У меня 5 монет есть, мне надо еще 5, чтобы забрать. Вдруг будет какая-то распродажа за золотые монеты. И дальше у нас цель Фрея. Ну Фрея, конечно, у нас падает очень плохо. Но и Мэри половину мы собрали, лисицу мы собрали. У нас остается Мэри. Потом остается дофармить Некраса. Некраса нам уже будет попроще фармить. Я думаю, мы без проблем его зафармим. С такими героями. Ну, я одним овником бегаю. В принципе, нормально. Относительно нормально. Но если я сделаю эволюцию, то, конечно, мне. За Мари будет сложновато бегать. Давайте здесь за 10 самых сделаем вот так вот. Так, плюхи забрали. Это будет последний у нас. Ой, отлично. Смотрите, самики просто летят. Вот считайте, я за неделю там 7-8 тысяч самых просто еще потратил на места пару раз. А, так. Блин, расходников, конечно, дофига. Я надеюсь, сегодня будут интересные темы в календаре Ну, за это, карты богатства на немке. Возможно, они будут отличаться, но мне самое главное, чтобы там были апокс камни, потому что мне они нужны будут для лисицы свыше 20 прорыва качать. До 20 относительно, ну, наверное, скорее всего, мне к них не хватит, но я через локации уже буду качать, у меня огник прокачан. Следующим будет на прокачке лис, конечно, если же у меня не выпадет Фрея, потому что если выпадет Фрея, то я, скорее всего, буду вливать ресурсы уже в нее. Ну, относительно тоже неплохо. А, такс, с этим разобрались. Поехали, пооткрываем карты. Посмотрим, что у нас выпадет с карт. Давайте сначала эту откроем. Чик, Ронька. Повторочка, тоже неплохо. Блин, я уже не знаю. Карт 50 открыл. Заклинательница. Это какой-то на этом аккаунте. Все, пиздец. Бодя, ты красава. Офигеть, ребята, вот просто бомбический день. Началось с Анубиса и закончилось Фрей. Просто обалденное. Сегодня утро, 9 мая, поздравляю. Вот это вот, ребят, называется классный подгон на 9 э -э марта. И это не это HG, это от Боди. В общем, Фрей у меня на аккаунте уже есть. Это просто пушка. Ну вот теперь остается только лисицу дособирать. И дальше уже будем трешивать, ловить Мэрия. Ну блин, что я могу сказать? Вообще просто офигеть. 199-200, но зато у меня уже есть еще одна бездонатная имба, которая реально тащит. В общем, буду ее собирать, качать и ждите нового видосика. Всем удачи, всех еще раз праздником, всем пока.